Danger. Ох, как же я замаялся проходить это. Что с физикой происходит? У персонажей просто немножечко так видны швы на лицах. Я слежу, я эту игру прошел не единожды. То есть ты убиваешь время зачем-то веселыми стартами. из-за этого человек, который видит динамику среднюю, попадает в хард и уже не хочет играть дальше. Пятый уровень. Пятый уровень, глава, оно у меня называлось «Бытовое насилие», а официально эта глава носит название «Домашнее насилие». Прикольно. Как мы уже говорили, дальше на ПК мы проходили вдвоем. Я, по крайней мере, сделал свое дело. Я просто бежал вперед и рашил. Максимально. Боря мне еще говорил, куда ты лезешь, подожди. И закидывал меня гранатами попутно в спину. Пятый уровень, в отличие от четвертого, оказался намного проще. И вначале, по большому счету, нечего рассказывать. Мы идем по кишкообразным коридорам, после чего мы попадаем в бассейн, и как минимум здесь можно сделать акцент на прикольном трупе охранника, который в нем плавает. Кстати говоря, здесь нужно добавить ремарку, что появляются новые враги, это спецназовцы. Да, на уровнях появляются спецназовцы, и на протяжении ближайших двух они будут нашими первоочередными противниками. Бассейн это конечно прикольно. Я смог все еще попроходить до вентиляции бассейна один. Это тот момент, когда у меня еще не вылетело, когда я единственный успешный раз э, закончил предыдущий уровень и пробрался на этом без тебя. Ну а наша основная здесь задача, естественно, одним персонажем мы залезаем в вентиляцию. Лезем по системе, после чего нам нужно открыть дверь для второго игрока. Как только первый теряется из виду, тут же появляются противники. Я тогда меня спрашивал, были ли у меня противники, я говорил, что не помню. Все-таки я ошибся. Я в этот кат все-таки услышал выстрелы, переключился на аватара и пострелял противника в бассейне. И собственно, зачем мы тут ходим? По сюжету нам нужно найти хотя бы одного живого охранника, который знает необходимые Келлеру коды. И в самом конце этого жилого комплекса мы, естественно, такого охранника найдем и сопроводим его к ожидающему за углом Келлеру. И самое забавное, что если прийти Келлеру до того, как мы найдем охранника, он с косплея Тода из Супер Марио. В смысле? Очень рад, что вы еще живы, но миссия не будет завершена, пока вы не доставите мне охрану. Очень рад, что вы живы. Идите еще раз рискните. Ну и в принципе про уровень сказать-то больше и нечего. Он линейный, с минимальным количеством развилок. Единственное, что он, да, напихан огромным количеством военных и турелями. Но по большому счету это все. Именно этот уровень абсолютно такой же пустой, как третий уровень, в котором мы антенну крутили. Просто ты бежишь, стреляешь и делаешь мини-задачки. Ничем не примечательный. Все. Ничего сложного, ничего и супер интересного, много солдат пострелял в начале, когда идет вот эта сцена с буфетом посередине и коридором и двумя по бокам, там просто и такая тучка солдат, такая же библиотека, все, самые сложные моменты этого уровня, по мнению. На консоли по большому счету то же самое, затем лишь исключением, что мощности PS2 не хватало, чтобы запомнить уничтоженные турели. Но мне все время хотелось взять эти турели с собой. У нас на ПК они все-таки оставались. И валятся. Ну и, как по мне, самая большая проблема этого уровня, что он читается просто на раз. Что момент с вартигонтами, что момент со снарками, что момент с лифтом. Все это читается как открытая книга, что даже неинтересно. Полностью согласен. Честно, этот уровень я даже забыл, где заканчивается, а где начинается. Самое смешное, у меня возникало ощущение, что этот уровень где-то не на своем месте стоит. Потому что пятый уровень намного проще четвертого. А вот в четвертом очень сильно не хватало автомата. Если бы он там был, уровень проходился бы раза в полтора, наверное, проще. Потому что убивать грантов из дробовика зачастую просто-напросто неудобно. Проблема больше в контроле. Стрелять, конечно, с револьвера круто. Но если ты проходишь один, то это очень крайне не забавно. Когда ты поворачиваешь, тебе нужно отстреливаться. По моему мнению, автомат был бы неплох. Он бы, как минимум, компенсировал проблемы некоторые. На самом деле, могло быть как угодно, учитывая, что есть информация о том, что часть уровней точно из игры вырезали. Во время разработки предполагался уровень, в котором финальным боссом будет Гаргантюа. Но до релиза он так и не добрался. Так что, кто знает, может мы потеряли как минимум пяток уровней, а оставшиеся уровни собирали воедино, как получится. Ну, в финале, конечно, босс такой себе. Это не босс, а одно расстройство. Ну, перейдем к следующему уровню. Глава шестая, код зеленый. Следующий уровень, который я не смог отличить от предыдущего поначалу. Как я понял, мы начинаем его в тех же коридорах, только чуть других, в каком-то офисе. Ну, и сразу же выходим буквально в открытый мир на секундочку. Пострелять по вертолетику и по военным. Сначала нам необходимо в этом офисном комплексе перестрелять энное количество военных, полазить по вентиляции, по лифтовой шахте, открыть проход другому персонажу, посмотреть на несколько расстрелов и только вот после этого наконец-то выйти на улицу, и там нас будет ожидать босс-вертолет. А, точно. Он же конвертоплан Оспрей. Вспомнил, мы сначала отстреливаем в маленьком некомфортном помещении кучу вояк, которые затупают, они просто приходят, посаживаются к тебе, и ты по ним стреляешь, если ты очень быстро к ним подошел. Они не умеют в то, чтобы стрелять по тебе, когда ты разрушил их скрипт. А, да, искусственный интеллект тут вот, у них какой-то очень уж странный, буквально трое вояк пришло буквально на расстрел. Они забегали в дверной проем, где благополучно стоял я и принимал их, как нефиг делать. Вот. А дальше история с тем, что по вентиляции и открыть дверь довольно-таки нетривиальная. Убрать мусор, чтобы открыть дверь. Ну да, это было гениальное геймдизайнерское решение. Сначала расстреливаешь огромное количество вояка, потом тебе нужно добить последнего, который засел в маленьком кабинете, и охраняет рубильник. И вот один персонаж залезает в вентиляцию сам в начале уровня, ползет через все кабинеты и, и благополучно да, должен расстрелять несколько коробок, после чего впустить другого персонажа, избавиться от вояки, вырубить питание и, наконец, выйти из этого дурацкого офиса. Дальше нас ожидает вертолет, который непонятно, зачем сюда вообще запихнули. Мы даже на решили по нему пострелять, разрушится он или нет. До последнего Боря верил, что он неразрушаемый, но в конце он взорвался. Нет, я-то был уверен, что он разрушится, но просто имеющегося у нас арсенала должно было не хватить, чтобы его сбить. Как минимум, им неудобно его сбивать, потому что попасть из гранатомета по нему, это такое себе. Но ну, на удивление, я попал там три раза. После чего ты дал по нему очередью из автомата, и он благополучно упал. Я еще помог ему до этого револьвером. Ну, Это вообще очень странно, потому что в оригинальной игре сбить конвертоплан было не так уж и просто. Необходимо было расстрелять почти всю ракетницу или там талпушку. пушку Либо мы хороши, либо конвертоплан уже не тот. В данном случае конвертоплан просто летает и циклично высаживает вояк. При этом они нам совершенно никак не мешают, мы можем расстрелять одну пачку, которая в данный момент находится на земле, и пробежать в нужное нам здание. Больше они нам ничего не сделают, и за нами они не пойдут. Угу. Но мы лишились этого удовольствия, мы разрушили конвертоплан, и за нами уже некому идти. Это на компьютере мы так поступили. На PlayStation все не так просто, потому что попасть из гранатомета по нему это целая проблема. Естественно, что я ограничивался только тем, что убивал вояк и пробегал в нужное мне здание. Даже не заметив, что там, оказывается, есть закуток с патронами и прочими ништяками. Ну, опять же, эта часть уровня проходная. Но нам дают пос посмотреть на открытый мир чуть-чуть. Но мало того, что опять же этот уровень, в принципе, проходной, так он еще и очень короткий. Не сказать, что и другие уровни сильно длинные, но этот прям действительно коротенький. Дальше нам остается подняться во второе здание, перебить там человек 8 или 10. И открыть дверь. И нажать две кнопки. Причем командное взаимодействие здесь ограничивается как раз именно последней секцией, где один персонаж должен открыть дверь другому, после чего второй заходит, за ним закрывается дверь, и только после этого можно будет нажать кнопку разблокировки спутников. Все. Второй персонаж тебе нужен только в начале, чтобы пролезть по вентиляции и сломать коробки. Во втором случае отыграть вахтера. Нам даже никуда возвращаться не нужно. Как только мы нажимаем кнопку разблокировки спутников, уровень заканчивается. Ну и мы задержаться не будем, идем дальше. Да, следующий уровень, конечно, начинается с прикола. Переходим к седьмой главе, перекрестный огонь. А, начало у нас не задалось. Боря рванулся к вентилю и благополучно застрял между вентилем и стеной. Да. К этому моменту я уже с одной стороны был готов, потому что на консоли была та же самая проблема, но там я умудрился выбраться. А вот на ПК нифига, я там застрял. И тут нам помог «Friendly Fire». Первый и единственный раз, когда он пригодился. На второй попытке я уже провернул вентиль, что не сильно влияло кто, просто надо было не сделать ту же ошибку и не ткнуться в тот же угол. И я побежал по канализации, да, мы не сказали, что этот уровень начинается с канализации, я побежал по канализации, как оголтел и стрелять. Когда Боря сказал, сейчас должны выйти враги, сейчас будет вроде их многовато, сейчас надо будет подужаться. Я побежал вперед и начал их всех расстреливать. Било которые выходят и не понимают, что происходит. А эти боты не понимают, зачем я тут раньше них. А, уровень по канализации довольно-таки обычный. Ну да, это длинный кишкообразный уровень, но тем не менее куда более наполненный. Здесь уже не только вояки, но еще и вартигонты. Здесь есть пара загадок, здесь есть пара нычек, достаточно патронов и аптечек. И их есть на кого и куда тратить, и он намного лучше, чем предыдущие несколько уровней, поэтому он как минимум хороший. Да, хочу отметить, что про ту тайную дверь, которую ты нашел, которую надо взорвать, там пол стены. Вот, тайничок, так сказать. На PS-2 я ее вообще пропустил. И увидел ее только при втором уже прохождении, хотя я эту комнату смотрел. Но я вот ее там не увидел. Моменты с паром был. Ты говорил, что на PS тебе было сложнее его пройти. Но потому что на PS-2 с прохождением этого уровня у меня были проблемы. За этот уровень меня убили раз два или три. При этом я обратил внимание, что вояки по мне стреляют со звуком старого автомата. Ну то есть MP-5 когда у нас тут М-16. И это было очень странно. При этом тупость вояк была просто какая-то феерическая. Эти придурки в канализации сели в рядок и стреляли друг другу в затылок. В итоге мне осталось добить только последнего. И самое было обидное, что мое первое удачное прохождение оборвалось как раз на этой трубе. По задумке нам необходимо одним персонажем перекрыть подачу пара, после чего вторым персонажем подняться по лестнице и перекрыть главный вентиль. Но я по дурости душевной понадеялся, что успею проскочить, и благополучно сдох. Ну тут, кстати, неочевидная история. В вначале ты же проходишь моментик с трубой тоже, с белым вот этим дымом, там где яд, э на тренировочном поле. И ты об него коцаешься, и коцает тебя совсем немного. Ну да, парна носит урона очень много. Ну и в конце концов мы попадаем в комнату управления лучевой матрицей, куда нас, собственно, и посылали изначально. И теперь нам необходимо поднять это устройство на поверхность, чтобы с ее помощью, наконец, закрыть пространственный разлом. Но с маленькой подъемочкой. Пока один нажимает вверх-вниз, поднимая опуская платформу, по идее, второй на этой платформе поднимается и крутит вентиль. То есть восстанавливает работоспособность, которая условно не работает. Ну, сюжетно. И тут, если бы Боря не сказал, я, будучи стоя у панели, до сих пор как поднял ее, и Боря не поднялся на этой панели и не переключил вентиль, меня бы пришибло трубой. По сюжету труба падает прямо на место того, кто за рубкой стоит за этой панелью. Я благополучно отошел и увидел прекрасную картину падения трубы и пробивания дна. Ну да, потому что на приставке я столкнулся с этой проблемой, но благо у меня персонаж стоял ближе к стене и получил урона не так много. Я, конечно, не стал проверять, сколько максимальная вся эта система может нанести урона. Но не исключено, что если персонаж стоит под трубой, он либо умрет, либо вместе с ней провалится в подпол. В подполе мы спускаемся и поднимаем ее заново. Качелями, которыми мы поднимали лифт вначале. После того, как панель управления ломается, у нас снова наступает мимасная секция с рычагом. Плотину надо поднять. Рычагом. Я его дам. Канал нужно завалить камнем. Камень я не дам. Ну, по сути, это конец уровня. При поднятии платформы уровень автоматически завершается. Но все равно я бы не сказал, что этот уровень претендует прямо на хороший уровень. Тут всего три хороших уровня за всю игру. И то, последний уровень он не просто хороший, это просто месиво, забегая вперед. Хороших уровней здесь, да, можно пересчитать по пальцам. Это восьмой Четвертый. Как минимум потому, что он хотя бы какой-то челлендж дает. И все. И последний. Второй. Ну, второй уровень ознакомительный. Больше. Ну, в любом случае, пятый ни о чем. Шестой, как бы, тоже не особо интересный. Седьмой, ну, туда-сюда с пивом покатит. Нормальный да, восьмой. Девятый, ну тут про девятый отдельный разговор. Я его хорошим сразу не назову. Но пока переходим к восьмому. Восьмой уровень напряженность описывает весь уровень максимально да тут не хватает пояснения напряженность чего но, я думаю и так понятно ну мы начинаем в лаборатории нам затирают как важно что-то делать как обычно мы как будто не знаем что нам важно все это сделать все начинается с того что мы попадаем в Эдаки хаб на последние два уровня наша задача перенастроить три кристалла чтобы запитать эту вот установку которую мы только что подняли в начале уровень выглядит пентеперсово красиво. Мы в лаборатории, да, нам рассказывают про нашу задачу с кристаллами. Мы выходим, и что мы делаем? На лифте поднимаемся... Мы опускаемся-то, не поднимаемся. Спускает нас вниз. Тут мы попадаем в лабораторные коридоры и играемся немного с вартигонами и зомби. И доходим до части... Такой биолабораторий изучения фауны Зены. Параллельно там же у нас находится и настройка кристаллов в конце этого коридора. Ну, кстати, эта секция мне очень понравилась, потому что ничего подобного мы до этого не встречали. А здесь можно увидеть припарированного хеткраба, посаженного на систему искусственной вентиляции легких булсквида, расчлененного зомби. Однако тут возникает несколько вопросов. Какого неугодного коллегу выпустили в расход ради науки? И когда вы это успели сделать? Смотри, я так полагаю, они же это изучали ранее, до вторжения, до проблем. Да. И есть вероятность, что когда кто-то отправлялся в зен, или они с зена поймали первого хэткраба давным-давно, кто-то неосторожно получил его на лицо. И так как э, пришлось его ликвидировать вместе с коллегой, то они, наверное, решили просмотреть или пронаблюдать процесс трансформации. Возможно, они не ликвидировали сразу, а смогли изолировать, а увидев, что идут изменения, решили поизучать. А потом решили препарировать. Так как там, кстати, в Колбе еще и Грант живой. Так-то ну так, но он, -то, к сожалению, не в защитной экипировке, а в офисном костюме. Так что это либо нерасторопная жертва эксперимента, либо целенаправленное вредительство. Ну, я полагаю, просто это нерасторопная жертва эксперимента. Человек затупил, забыл, колба с хэдкрабом, открыто, упала Они оказались друг напротив друга, искра, буря, хэдкраб. Вот. Я от тебя тыркнула, но ну, на, выпей. Может, отпустит. Ну, а что дальше? Дальше мы уже дошли до комнаты с кристаллами. Мы там чуть подзатупили. Для нас это, как я понял, для тебя тоже уровень первый, который ты не проходил до меня. Да. Я про этот уровень много слышал, но никогда его самостоятельно не проходил. Вот, а я тоже. Первый раз услышал, первый раз увидел. Мы немного затупили с, что от нас требуется. Мы долго включали, выключали и менялись местами. Но по итогу допетрили, что надо по очереди лучи забрасывать под свет, комбинируя. Ну, в принципе, загадка-то тривиальная до невозможности. И разработчики даже троллят в этом плане игроков, потому что в комнате управления висит инструкция что нужно сделать, но там все замазано кровью. После нехитрых манипуляций мы доводим кристаллы до кондиции. И тут начинается, наверное, момент, что один остается обязательно в рубке с переключением этих лучей энергии, а другой остается за пределами, поворачивая панели, а потом отбиваясь от врагов. И вот концовка мне в этом плане совершенно не понравилась. Враги появляются в самом конце, когда задачка решена. Но проблема в том, что самый кратчайший путь на выход через заблокированную дверь. И если один персонаж может выбраться легко, то второму персонажу необходимо обойти через весь уровень, чтобы к этому лифту вернуться. А уровень закончится только тогда, когда два персонажа войдут в лифт, подымутся обратно в комнату управления, где сидит Келлер, и подойдут к нему. Хотя до этого это не было обязательным условием, и было достаточно, чтобы хотя бы один персонаж подошел к ученому. Либо просто было выполнено условие уровня. А здесь по-другому никак. Это еще при том, что игроку, который поднимал отражатели, необходимо тоже вернуться на середину уровня и открыть дверь второму персонажу. И самое забавное, что на ПК врагов сильно больше, чем на PS2. Да, пока я дошел до Бори, убил трех грандов. Хотя прошел я очень малый отрезок. Ты убил трех грантов, я убил как минимум одного, который как раз стоял в лифте, нескольких вартигонтов. А если ты помнишь, когда мы еще шли в ту сторону, еще и пачку хаундаев мы встречали, а на ПС2 их не было. Mm -hmm. Я с удивлением для себя обнаружил, когда перепроходил этот уровень уже вот один, что он в принципе-то не особо сложный. Он просто из-за этого смотрится слишком нудный. Ну да, тут я согласен. Если бы нет, уровень был бы да, он был бы сильно коротким. Но, по крайней мере, оригинальным, за счет вот таких дизайнерских решений с расчлененными представителями Зена, но, к сожалению, перемудрили. Кстати говоря, меня удивительно. Мы поднимаемся на лифте обратно, чтобы дойти до Келлера, и нас встречают еще два гранта. И получается, что... А почему они не дошли или не портнулись у Келлера? У них там что? Типа... Ну, понятно, что сейф-зона по игре, ну, именно по правилам игры. Но по сути, почему там не появились ни Вартигонты, ни Гранты, не хотя бы Хэдкраб, и катался бы такой зомби Келлер. Самое забавное, что мне этих пехотинцев просто не было. Ты спокойно поднимаешься на лифте и возвращаешься к Келлеру. А на пока задачку решили немножко усложнить. И вот как раз ты спрашивал, почему они не пошли к Келлеру. Так, они эту дверь закрыли, чтобы они туда не прошли. На PS2 она открыта. Она пока она закрыта. Mm. Ну, они же, как мы видим, через двери телепортируются иногда. Как они появляются? Они же просто телепортируются в рандомном месте. Там их, по идее, не хилан телепортируют. Они не сами это делают. Вроде бы. мы не берем условность, мы берем конкретность: что они просто появляются. То есть им дверь не всегда нужна. Особенно куда вот он грант пройдет. В какую дверь? Не в каждую. Так почему он там у них не телепортировался, раз он тут появился? Игровая условность. <смех> ну, понятно, нам немного решили подогреть седалище, чтобы мы не остывали перед концом. Вот. Успешно их убив, доходим и завершаем миссию. Да. <смех> так, ну а далее у нас идет последний уровень, да? Да, далее у нас идет последний уровень, который называется Разлом. Ну, начинается он с того, что микроэкскурсию нам э, проводит Келлер. До выхода к этой установке Он нам не просто организовывает экскурсию Он нас еще вооружает перед этим Точно, да, забыл об этом Но скромно вооружает для будущих битв Те Пять патронов от ракетницы как-то маловато Ну это максимум, больше нельзя Ну описывай Ох, сейчас расскажу, как это было Мы выходим к установке Видим сразу же три рубильника И предполагаем, что нам с ними придется взаимодействовать очень тесно Пробуем взаимодействовать, понимаем, что пока я не активно И еще Келлер попутно что-то там наговаривает Заклинание о том, что он только-только сейчас включит Я так долго ждал, что пропустил этот момент и Боря включил за меня Хотя у меня рубильник был за спиной В чем суть этого уровня? Мы просто делаем tower defense, ну только без реально дефенса какого-то Мы отстреливаемся от волн Tower defense настоящий вообще-то Потому что скотолет прилетает и периодически бьет по установке. Если завтыкать, то он ее сломает. А, не знал об этой опциональности. Да, потому что мы прошли ее, по-моему, с первого раза. Да. Ну вот, появляются только вартигонты вначале, по два штуки с разных сторон, чтобы было интересно поворачивать налево и направо прицел. Вот. И потом, когда мы включаем фойрубильник, появляются гранты. Или нет? Погоди. Гранты появляются после космолета, да? Гранты появляются после того, как мы активируем все три рубильника, и кристаллы более-менее зарядятся. До этого отстреливаемся всеми орудиями, кроме, наверное, револьвера по Вартигонам. А потом я беру в руки револьвер с фуловыми патронами и занимаюсь этим тренировкой в тире. Просто отстреливаюсь. Боря тоже брал, по-моему. Ты с чем там бегал? Ну, на первых этапах я бегал с пистолетом, потому что я старался экономить патроны. И в Артегонтов я отстреливал максимально аккуратненько и сейфовенько. А уже когда пошли пехотинцы вход, естественно, что я уже перешел на автомат, и там где-то иногда можно дробовик. Я просто спокойно тратил револьвер. Меньше времени, больше урона. КПД высокая, я бы сказал Тем более мы еще заметили Дверки, которые Нежно намекают, что их нужно Как-то преодолеть И забрать второй пакет Фуловых патронов Дополнительные ракеты и полные пакеты Патрон, аптечки там и Броня Более это заметил первый Я в это стрельнул С ракетницы, не помогло С гранатой не помогло как я понял, с гранатомета, с подствольного, помогло. Но открывается все это строго по сюжету, то есть тогда, когда появляется этот скат, в какой-то момент он взрывает эту дверь, и тогда туда можно попасть. До этого момента никак. А, то есть это не ты взорвал. Я вначале думал, что это ты взорвал. Нет, это по скрипту. Все, тогда понял. А то и монтировкой ее ломать пытался. Мы так затупили, потому что Келлера на ПК было не очень хорошо слышно. И что он там лепечет, непонятно. А на PS2 там с озвучкой было все более-менее нормально, и поэтому там четко говорится, что, типа, дверь заклинила, я не могу ее открыть. Прямо возле вас находится склад боеприпасов. Я пытаюсь обойти замки безопасности, на которые он закрыт. Уверен, что вы могли бы воспользоваться дополнительной огневой мощью. И он периодически там это пытается сделать... Система... Но ну, все заканчивается просто что ее взрывают случайно. Я так заметил, что из первых пяти ракет я попал всего одной в этого ската инопланетного, двумя в Гранта в двух и два в молоко. У одного Гранта так филигранно попал, что оно у меня пролетело на ухом и умудрилось мне даже урона почти не нанести, хотя я стоял там в полуметре от него. В дальнейшем я решил Грантов отстреливать с того же револьвера. Тем более потом, когда дверь открылась, у меня пополнились опять до фулловых патроны. И, и, кстати, в скаты я тоже пострелял с револьвера. Я, кстати, не знаю, сбивается ли скат чем-то, кроме ракетницы. Но на пока его сбить намного проще, когда играешь вдвоем. Кстати, да, я, он три раза появился в нашем поле зрения. И на третье поле зрения он получил люлей. А, я в него точечным выстрелом попал из ракетницы, и он разорвался. Твоя даже ракета не долетела. А, да, я стреляю следом и не успеваю. А следом ты тут же стреляешь по Гранту. Ну да, тут я еще использовал ракетницу. Ну и все, и на этом уровень заканчивается. Нам показывают прекрасные телепортации нас самих. Мы попадаем в гармонический рефлюкс, перемещаемся по некоторым помещениям, видим барни колхуна, которого в этот момент тоже... Кидает из телепорта в телепорт, и на фоне где-то там Розенберга можно услышать. После чего мы снова попадаем в комнату управления Киллеру, он хвалит нас, что мы справились, можем отдохнуть, и игра на этом заканчивается. Но для меня все только начинается. Потому что если на компьютере все было легко и просто, то на консоли началась просто какая-то жопа. Если на четвертом уровне я, конечно, пострадовал, но во многом еще потому, что я не до конца выкупил все механики и ими не воспользовался то здесь уже все прекрасно понимая и осознавая, тем не менее, страдал я ничуть не меньше. У меня есть бот, который стоит на месте. Да, он стреляет, но использует вооружение по очень странной логике, постоянно переключаясь на гранатомет. И то использует револьвер, то использует автомат. В далеко не очевидных ситуациях. И при этом он тоже получает урон. И поэтому мне нужно поставить бота где-то так, чтобы от него была максимальная польза. Но при этом он и не сдох очень быстро, потому что вартигонты все равно наносят там где-то по 20 урона. И при определенных обстоятельствах могут ополовинить персонажем моментально. И попыток у меня ушло очень много. Ты мне рассказывал, у тебя так и не получилось сбить ската? Или получилось? Нет, ну по-честному так и не получилось. Это еще при условии, что если ты облажался, тебе все нужно начинать сначала. Слушать Келлера, собирать амуницию, спускаться вниз. Расставлять персонажей, ждать пока зарядится первый кристаллы и отстреливать вартигонтов, потом второй, потом третий, и потом начинается самое веселое. И где-то к попытке третий я наконец нашел место, где можно поставить нашего NPC, чтобы он стрелял по противникам и получал как можно меньше урона. Но к сожалению рандом был не на моей стороне, периодически персонажа то убьют, то я сам получаю такое количество урона, что дальше продолжать просто уже не было смысла. В какой-то момент я начал использовать сейв стейты, чтобы как минимум пропустить всю эту прелюдию перед началом. Но даже в этом случае до финала я так и не добрался. И вся проблема заключается именно в грантах и стрельбе по этому чертовому скату. Отстрел вартигонтов проблемой не является, потому что у тебя есть пистолет, у тебя есть дробовик и два камня, из-за которых можно спокойно выскакивать и прятаться в нужный момент. А вот с пехотинцами все куда сложнее, потому что, во-первых, они появляются иногда не очень удачно, и урона наносят очень много, при этом напарник использует оружие как попало. Иногда он убивает пехотинца быстро, иногда долго, но к чести разработчиков стоит сказать, что искусственному интеллекту прописали логику реагирования при появлении ската, но при этом нет никакой гарантии, что он попадет. В большинстве случаев напарник просто стреляет уже в самый последний момент и с большой долей вероятности промахивается. А количество снарядов у нас не бесконечное. И при самом моем удачном раскладе все закончилось тем, что у меня просто кончились ракеты. Я отстрелял все возможные у себя, у напарника, со склада. И мне этого не хватило, скат просто не сдох. Может он вел чит на неуязвимость, чтобы одинаково. Я хрен его знает, как это так получилось, потому что я попал по этому скату ну как минимум раза четыре, И искусственный интеллект тоже по нему попал далеко не один раз. При том, что у нас там около, получается, 20 там ракет или что-то около того, но при этом не хватило. То есть даже при таком, казалось бы, выигрышном раскладе все равно есть огромное количество проблем. А я напомню, что время у нас ограничено, потому что скат постепенно выводит установку из строя. У нас ограничены ракеты и противников, которых меньше не становится. И уже буквально в порыве отчаяния мне ничего не оставалось, как снова прибегнуть к читам. Чтобы как минимум понять, все ли тут в порядке или тут опять какая-то багулина и тут все сломано. К моему разочарованию там все было нормально и мне просто банально не повезло. После количества попыток ската мне все-таки удается сбить. И я вижу концовку во второй раз. Здравствуйте, на связи Чиллерна Борван. В этом ролике я появился с целью рассказать вам, как исправить и обойти проблемные моменты в ПК-порте Half-Life Decay. Все было проверено на версии Decay из этого руководства Steam. Первая проблема – это несохранение прогресса. Если в ПК-порте вы дойдете до какого-либо уровня, перезапустите игру и загрузите тот уровень, до которого вы дошли, то на экран высветится надпись, что мол вы еще не дошли до этого момента. Чтобы прогресс начал сохраняться, нужно в папке Decay – Создать папку Save, обязательно написав ее название большими буквами. Вторая проблема. При игре в одиночку к вам присоединяется бот, и при переключении между персонажами он может изменить свой угол обзора, что может усложнить некоторые моменты. Однако, бота можно повернуть в другую сторону. Просто станьте к нему лицом, можно потолкать, и тогда он повернется в другую сторону. Третья проблема. В уровне Domestic Violence в конце уровня требуется довести охранника до Келлера. Но есть одна проблемка. Если подойти к нему и нажать кнопку использования, английская Е e по стандарту, это действие сломает последующие скрипты, из-за чего вы не перейдете на следующий уровень. Дабы скрипты не сломались, когда вы найдете охранника, надо немного отойти от него, и тогда он сам добежит до нужной точки, и уровень закончится. Четвертая проблема. В уровне Rift, прыгеря в одиночку, смещающий маяк может не запуститься. Проблема в том, что дверь, которую нам открывает Келлер, должна закрыться, но по каким-то причинам она этого может не сделать, из-за чего и не срабатывают последующие скрипты, в том числе и запуск смещающего маяка. Чтобы дверь закрылась, после того как вы выйдете первым персонажем, а потом вторым, нужно переключиться снова на первого и подойти им к двери. Тогда дверь должна закрыться и вы продвинетесь дальше. Еще хочу добавить об уровне сложности. Портена по умолчанию стоит легкая и без команд ее никак не поменять. Чтобы ее все же поменять, требуется в папке dk создать файл user.config, обязательно в формате .kfg, затем вписать в него команду skill и после пробела написать либо единицу, либо двойку, либо тройку. Единица легкая сложность, двойка это средняя, тройка тяжелая. Это были все моменты, о которых я хотел рассказать. Не благодарите. Ну что? Подведем итоги. Да. Мои ощущения от игры в целом очень хорош По уровням я кратко скажу так: большинство уровней проходные, они такие вялотекущие, ни к чему не обязывающие. Когда один проходишь, это еще больше затягивает в уныние. Само по себе прохождение с тем, что ты одним персонажем все делаешь, а вторым тебе просто приходится вынужденно что-то переключать, включать и иногда его сейвить а все остальное ты в одно рыло делаешь. И по сути, просто у тебя есть придаток, это весы, которые нужно двигать и тратить время. Так еще есть уровни, которые сами по себе растягивают игру и тратят время. То есть это x2 траты времени, и ты чувствуешь какую-то затяжную историю, которую искусственно здесь сделать. Таких уровней три, как минимум, в этой игре. Без них игра ничего не потеряла. Разбросай часть этих локаций. Можно сказать, Сократи их до одного уровня и раскидать по, по всей игре, было бы намного лучше. Остальное, хорошо по динамике. Сказал, я не жалуюсь на графику, но, наверное, я не с чем сравнить. Я пока не видел более на фото. Может не увижу, только в конце. Но мне игра понравилась. Лучше, чем Blue Shift, честно говоря. Есть динамика, есть на уровнях двух-трех. Есть какое-то подспорье, смысл. Есть рандом, который где-то тебя бесит, где радует. Ну, меня в большей степени бесил. Везде мне хватало аптечек. Если я грамотно стрелял, грамотно понимал, что происходит, где мне можно засесть, где нужно засесть, где нужно все-таки не бежать, сломя голову, как я с Борей. Вот, потому что я один, а бот мне не поможет. Я бы сказал, бы концовка смазана Стрелять по бесполезному скату, который, оказывается, ружит постройку, Многие там моменты с военными затяжные, просто стрелять по ботам, которые могут впитать очень много урона иногда тупят. Это неинтересно. И есть уровни, в которых просто неинтересные загадки. Уровень с кристаллами, допустим, можно как-то оправдать. Тележки, вагончики, бессмыслица. В целом игра хорошая, мне все понравилось. Я запомнил 4 уровня наизусть. Остальные четыре пролетели очень быстро и очень весело. Я понимаю смысл игры с напарником. Вот вся игра бы с напарником прошла бы просто как одна карта какая-нибудь прикольная. В КС, наверное. Грубо скажу. Или в плейке. Просто вы отстреливаетесь, стреляете по кому-то, почему то Хоть по другим людям было бы. Ну, имеется в виду другим плеерам. И было бы весело. Вот. Резюмирую так. Мое резюме в трех словах. Эксперимент, очевидно, неудачный. До этого момента было мне не совсем понятно, почему так хейтили Дикей. Потому что разработчики те же самые, приемы те же самые. По большому счету, что здесь могло пойти не так, что все откровенно плюются от Дикея по сей день. Теперь все стало на свои места. Это был не самый удачный эксперимент на не самой мощной консоли, которая со своей задачей справляется лишь частично. Да, это играбельно, да, есть несколько интересных уровней. Но при всем при этом явно видно, что не дожали. Либо потому, что консоль не позволяла, либо у них времени было слишком мало. Выберите, что вам больше нравится. Но если посмотреть на тот же восьмой уровень, если бы такой подход использовали по всей игре, то результат был бы намного лучше. А так складывается впечатление, что большинство уровней просто недоделаны, Либо являются какими-то огрызками. Если на техническую часть я могу закрыть глаза, в частности, например, освещение. На PS2 помещения ярко освещены. А на компьютере кое-где ничего не видно. Огромная часть проблем тут, конечно, в первую очередь из-за того, что это мультиплеерный режим, который по-другому сделать было по большому счету физически невозможно. Но все-таки, если бы кое-какие детали и нюансы проработали бы лучше, загадки были бы поинтереснее, разнообразие в оружии какое-то еще дополнительное появилось. Тут огромные проблемы с бестиарием, тех же булсквидов, тентаклей и прочих мы за игру так и не встретим. Понятное дело, что попытаться убить того же Гаргантюа или проползти под тентаклями с таким управлением это было бы что-то с чем-то, но с другой стороны без этого как-то уж совсем скучновато и однообразно. В принципе вам за глаза было бы 4 уровня и на это можно было бы остановиться, дальше проходить по большому счету нет никакого смысла, потому что видите плюс-минус все то же самое, ну за исключением, что в одном случае вы деретесь кое-где с хикушниками, а на первых уровнях этого ничего нет. Не сказать, что разработчики совсем не старались, но с другой стороны, если даже посмотреть на мультиплеерный режим, то вопросов качества работы возникает не меньше. Потому что из всего списка карт часть переехала из оригинальной игры, Другую часть разработчики сделали на коленке из синглплеерных уровней оригинала. И дикие. И не сказать, что это хорошие карты. Они маленькие и довольно примитивные. Большого разнообразия там нет. Я, конечно, понимаю, что мы говорим о сплитскриновом мультиплеере. Но, с другой стороны, хотелось чего-то большего. Кроссвайр сюда пихать, конечно, не было никакого смысла. Но и настолько клаустрофобные локации пихать сюда тоже не нужно было. И не хочется сказать, что такая то плохая игра. Не стоит забывать, что Дикей не является стенделон-дополнением. Он является просто приятным бонусом к оригинальному Half-Life. И с такой точки зрения, это неплохая забава на пару вечеров. Независимо от того, играешь ты в одного или вдвоем. Прохождение, что в одном случае, что в другом, имеет свои ограничения и проблемы. На ПК, конечно, эту игру лучше проходить вдвоем, и это был бы идеальный вариант. Но на сплитскрине тут вылезают соответствующие проблемы. Игра, конечно, чувствуется пустоватой и, откровенно говоря, недоделанной. Но, с другой стороны, при имеющихся мощностях, возможно, другого варианта просто не было. И если сравнивать опыт Dreamcast и PlayStation 2, то, конечно, видна как минимум эволюция в плане управления. Но при этом и двигаться еще было куда. Управление также вариативно. Есть возможность ручной перенастройки, но при этом главная проблема это автонаведение на противников. И здесь никаких особо вариантов нет, и страдать придется почти всю игру. Если вывести это за скобки, то в общем и целом прогресс налицо и он положительный. Если сравнивать PS2 и ПК, то мой голос будет не в пользу консоли. Хоть ПК-порт сделали достаточно вольным, внесли кое-какие корректировки, увеличили уровень сложности, но в данном случае это идет игре на пользу. За счет того, что у нас нет проблем с управлением, такое количество противников не вызывает никаких вопросов. При таком прохождении хотя бы можно получить удовольствие от процесса. Если вы фанат Half-Life, то, конечно, вам стоит заполнить этот пробел истории. Каким способом решать вам? В противном случае спокойно проходите мимо. А на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеемся, было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Все наши ресурсы есть в описании. Заходите, не стесняйтесь. Будем рады. С вами был Пан Квинта. и Притчер. До связи. Подпишитесь на канал!